Привет всем! Сегодня я делаю необычную для себя вещь Это конфетница или вендинговый аппарат. Здесь два отделения. Можно здесь, например, тиктак, здесь другое отражение. Или еще. Вот у меня три вида. Они все разные, по форме, по размеру, по толщине. Сейчас посмотрим, какие из них хорошо будут работать с моей конфетницей крышечку снимаем и посмотрим ну, самое простое это тик так они маленькие смотрите как много А -а -а. Так. Соберу все. Второй вариант Манданс. Тут уже побольше дрожжи. Они, ох, как М -м, вкуснятина. И скитлс. Вот здесь дрожжей еще больше. Они чуть, чуть шире. Толще. Посмотрите. Вот Skittles, А вот MDs. Ну, влезай. Вот. Разницу видите, да? И посмотрим. Так, вот. Раз, два, три. Ого! Ага. Взрыв радужных вкусов. И Энденс. Здорово! Сейчас будем строить. И штучки, чтобы наши конфетки быстрее проходили. Здесь я делаю что-то похожее на бортик, чтобы наоборот конфетки не разбрасывались слишком далеко, прокатились по столу. дошли до момента, когда нужно делать задвижку. Делаю такой ограничитель, хотя это скорее для красоты. А все равно туда дальше она не проскользнет, не упадет, потому что сверху у нас будет здесь, тут, тут, зафиксировано. То есть ограничитель ходит только так, входит и выходит. У меня была идея еще сделать вот такой момент, чтобы вообще он не выходил до конца. Здесь дырочка есть и просто туда сюда двигался. Но в такую узенькую щель проходят в основном только тиктак. То если вы хотите сделать для тиктак, можно прямо вот это сделать и ваш, ваша задвижка никуда не потеряется. Ну, поскольку у нас еще толстенькие Мэндемс и Скитлс, то будем делать по-другому. Вот вы видите, она уже никуда не иерузает, только ставили, вынули, вставили. Винули, вставили. много таких цветов разных конфетных леденцовые вот эти прозрачные детальки веселенький такой веселая конфетница И здесь через прозрачную детальку можно увидеть полная конфетница или нет. Насыпали что-нибудь сюда? Есть ли там конфетки? Все как в настоящих бендинговых аппаратах. За стеклом выбирайте что там у вас лежит. Так, закрыто. Ну что, начнем проверим на тик ну, ТикТок. Вот индекс. Я уже тут съела кучу конфет, пока раскладывала детали. Такая. Оказывается, Лего вредно для зубов. Вредное занятие. Ну и давайте скитался еще попробуем. Так, ничего нет. Видите, если нет вот этой штучки, выпадает. Но если то есть это уже по вашему желанию. Хотите, добавляйте. Хотите, нет. И сюда что тут получается вот так еще с крышечкой отлично смотрится можно младшему брату или сестре друзьям такое показать Такая забавная штука Открою крышечку. Она не обязательно, конечно, для конфетницы. Без крышки конфетница тоже будет работать. Ну, согласитесь, приятно, когда ваши конфетки им не угрожают. Не случайно какая-то вода попасть, не мусор. Все закрыто. И вот здесь вот посадочное место для крышки, ну, накрываем, работаем. Ого, это Skittles. Надеюсь вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.